Вы приходите в новое место, есть такое правило: в любом новом месте вы ноль. Если вы можете допустить себя нулем, вы выиграете в новом месте. Если вы приходите в новое место единицы, вы проиграете, потому что в новом месте вы не можете быть единицей. Вы ничего не знаете о новом месте. Вас никто не знает в новом месте. И даже если вас представят в новом месте, вас не знают в контакте, а поэтому это пока только статус. Когда вы навешиваете ярлыки, вы обречены не знать себя. Потому что все меняется. С возрастом меняется ваша активность. И очень многие люди попадают в иллюзорное представление о самом себе, потому что руководствуются былым. было энергией, былыми знаниями, былыми умениями, былыми заслугами. Умение ходить по жизни с призмой нуля, вот этого незнания – это величайший дар, который можно себе позволить. Немного расслабиться по поводу своего эго, по поводу своей личности, которая все время должна э, демонстрировать нечто ощутить, кем вы являетесь в данной ситуации, потому что действительно в одной ситуации вы знаете, в другой не знаете, в третьей сомневаетесь и прочее. Как только вы разрешаете себе плавно перетекать из знания в незнание, из уверенности в сомнении, то есть быть в правде с самим собой, вам не обязательно кричать об этом на каждом перекрестке, Но хотя бы себе-то вы должны не говорить. «Я сомневаюсь», или «Я раздражаюсь», или «Я боюсь», вам станет легче. С вами в итоге станет легче, потому что нет ничего страшнее человека, напряженного по поводу того, чтобы сдерживать свой страх, свое сомнение от самого себя и перекладывать, то есть проецировать на других кучу своих проблем. Женщинам проще. А, знаете, их так часто называли дурами, что они поняли, что в этом есть определенный сок. А в этом есть выгода. выгода. Колоссальная выгода. Так приятно. Когда не хочешь что-то делать, ты... Говоришь. Дура. Очень понимаю. И хлопать глазами. Вот этому нас уже научили. Мужчина говорит теша свое. Эго. А. Знал, что дуру брала. Ну давай, что там делать. И женщина говорит, господи, хорошо, что ты такой умный. <реклама> Работать. <реклама> Он уже должен нашей семье быть умным. <реклама> Работать. <реклама> <реклама> вот. Нет, у нее нормальная ума палата, она все очень хорошо считает. Чаще всего у нее даже какие-то даже дипломы, которые она умно скрывает. Вот. Но если бы мужчина мог себе позволить иногда, иногда, я не говорю про всегда, это, это не свойственно, что в природе, продемонстрировать качество нуля в начале или в незнании, вам было бы намного проще.